Всех приветствую, меня зовут Сергей, вы попали на канал Икигай like и сегодня у нас будет крайне-крайне важное видео а Сегодня мы с вами поговорим о коррекциях, то есть об импульсных движениях вниз на биткоине Я вам дам конкретные даты, когда это у нас может произойти То есть большинство блогеров, да, они говорят только о росте и мало кто предупреждает о коррекции вот я хочу вас заранее предупредить о возможных движениях вниз И мы сегодня с вами это разберем Также я покажу два альткоина, которые уже практически израсходовали свой потенциал И где нужно потихоньку начинать фиксировать прибыль То есть я хочу именно сделать упор на том, чтобы вы не потеряли свои деньги Также вы должны понимать, что коррекция это вполне обычное явление То есть на биткоине у нас может произойти импульсное движение вверх И далее мы увидим импульсное движение вверх вниз, и в этом ничего страшного не будет, но дело в том, что вы должны быть к этому движению готовы заранее, чтобы не потерять свой день, если вы торгуете на фьючерсах, к примеру, и если вы торгуете на споте, покупаете криптовалюту на споте, то вы не должны делать необдуманные действия, то есть кто-то видит коррекционное движение, считает, что все, криптовалюте крах, у них появляется страх, они начинают все продавать, и далее они видят, что у нас криптовалюта восстанавливается, и они покупают уже выше своих изначальных отметок, так делать не нужно. То есть, если вы видите коррекционное движение, вы должны морально к нему подготовиться и не делать необдуманных поступков. То есть, после коррекции биткоин у нас восстанавливается. Так что сегодня мы займемся с вами именно предупреждением о возможных коррекционных движениях. Первое, что я хочу выделить, это закономерность в датах. Дело в том, что на графике я нашел определенную закономерность и хочу обратить ваше внимание, что в 20-х числах, Каждого месяца у нас происходило какое-либо сильное движение на биткоине И в основном это именно коррекция Сейчас у нас 10 октября, то есть до возможной коррекции остается примерно 2 недели Давайте мы посмотрим на даты Обратите внимание, что примерно 20 сентября у нас произошло импульсное движение вниз Далее, примерно 20 августа у нас произошло коррекционное движение вниз Идем с вами дальше Теперь, смотрите, интересная ситуация В конце июля, 20 июля теперь уже Мы видим, что цена находилась на дне, на дне И именно в этот момент произошло судьбоносное движение для биткоина То есть цена у нас резко стрельнула вверх Опять же, это произошло у нас 20 числа примерно а Что мы видим далее? 20 июня примерно у нас образовалось коррекционное движение вниз Вот оно 20 мая мы опять же видим Импульсное движение вниз, опять же судьбоносное движение для биткоина до уровня 30 тысяч И 20 апреля мы с вами также видим импульсное движение вниз, коррекционное И друзья, какие выводы мы с вами можем делать? 20 числа каждого месяца происходило какое-либо такое очень важное движение для биткоина И в основном это именно коррекционное движение То есть в основном происходит у нас коррекции и единственное исключение было 20 июля но, тем не менее, даже в этот день биткоин у нас стрельнул вверх То есть произошло крайне сильное движение для биткоина Следовательно, мы с вами предполагаем, что на биткоине может образоваться примерно 20 октября коррекционное движение вниз И будьте к этому готовы И это у нас далеко не все, друзья а В начале ноября у нас также на биткоине происходит коррекция, судя по цикличности Смотрите, то есть мы знаем, что тайминги идеально у нас соблюдаются а В конце июля всегда происходило импульсное движение вверх в начале сентября всегда происходила коррекция, и в середине октября биткоин всегда у нас восстанавливался. Тайминги у нас идеально соблюдаются. Следовательно, по этим самым таймингам мы с вами можем предположить, опять же, повторение предыдущих циклов. Давайте мы с вами это разберем. Смотрите, друзья, а прошлый бычий рынок, то есть 2017 год. Что мы с вами видим? Интересная ситуация. Опять же, мы с вами видим первое коррекционное движение 20 октября, 20 октября. далее импульсное движение вверх. После коррекции. И в начале ноября, мы с вами уже видим более масштабную коррекцию. Вот она. Более масштабная коррекция. И опять же, после нее восстановление и импульсное движение вверх. То есть, в прошлом бычьем рынке коррекция произошла в начале ноября. Посмотрим также позапрошлый бычий рынок. А что мы с вами здесь имеем? Опять же, мы видим небольшое коррекционное движение 20 октября. Примерно. В 20 числах октября. Потом восстановление импульсное движение вверх. И... А в начале ноября, в середине примерно, мы с вами видим, опять же, небольшое коррекционное движение вниз. То есть, судя по цикличности, в начале ноября мы с вами можем предположить коррекцию. И мне хотелось бы обратить ваше внимание также на доминацию биткоина. А Обратите внимание на доминацию биткоина справа. А это доминация биткоина за 2017 год. А что мы здесь видим, друзья? Смотрите, мы видим формацию, опять же, движение вниз, формацию треугольника. Гэп мы здесь видим также, то есть движение вниз. И, смотрите, мотая немножко дальше, мы видим, что на биткоине образовалась такая масштабная коррекция в начале ноября. На доминации биткоина мы сами видим, что в начале ноября у нас произошел сильный импульс вниз, то есть доминация биткоина упала. И в это же время у нас начали стрелять альткоины. То есть, вероятнее всего, опять же, альткоины у нас будут стрелять в начале ноября. Прямо конкретно стрелять И ä, помните вот эту вот треугольную формацию Теперь мотаю в наше время Здесь мы видим нечто подобное То есть мы видим также ä, движение вниз Движение вниз И после этого образование такой же треугольной формации Опять же, мы сами видим, что в начале октября у нас происходит повышение на биткоин-доминации Обратите внимание, что в прошлом бычьем рынке биткоин-доминация в начале октября Опять же, начала расти Так же, как и в этом, в нашем бычьем рынке вот, мы видим рост, и а, к началу ноября, в начале ноября, примерно в середине, мы с вами видим, что биткоин доминации упало. Следовательно, мы с вами можем предположить, опять же, к началу ноября движение биткоин доминации вверх, и в начале ноября мы с вами можем видеть... Судя по цикличности, импульсное движение вниз И в это же время у нас будут стрелять альткоины Вот такая вот интересная закономерность Ну и естественно, самое последнее Вы должны быть готовыми Что у нас медвежий рынок начнется примерно в декабре То есть каждый раз медвежий рынок начинался всегда в декабре То есть в декабре уже нужно конкретно фиксироваться И следить за рынком Но может быть такое, что... Медвежий рынок у нас начнется пораньше Тем самым у нас будут небольшие проблемы, да, поскольку мы ожидаем движения вверх позже И нам нужно внимательно опять же следить за рынками Теперь, друзья, что касается альткоинов а, Смотрите, альткоины, где нужно присмотреться к фиксации прибыли Во-первых, мы с вами говорили о Солане, откроем мы с вами Солану Мы знаем опять же, что рынок имеет 5 волновую структуру, после которой начинаются 3 волны коррекции а, Смотрите, мы видим с вами движение вверх-вниз, вверх-вниз и вверх это у нас 5 волн роста. Следовательно, в Салане мы находимся в пятой финальной волне роста. Но опять же, мы с вами можем немножко, совсем немножко еще подняться вверх, совершить еще одно импульсное движение, и потом мы с вами уйдем в коррекцию. То есть на Салане потихонечку нужно фиксировать прибыль. Естественно, фиксируйте не все сразу, фиксируйте по 30%, по 50%, по 70% и всегда оставляйте какой-либо объем, чтобы зафиксировать прибыль в случае, если цена пойдет еще дальше. То есть к Солане нужно присмотреться, если вы держите Солану, Будьте крайне осторожными. Также, друзья, луна, что мы видим? Опять же, те же самые 5 волн роста. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. И мы с вами находимся, опять же, в пятой волне. Опять же, мы с вами немножко можем подняться еще повыше, но потенциал практически полностью израсходован. Поэтому нужно потихонечку начинать фиксировать прибыли. Итак, друзья, цель этого видео — сохранить ваши деньги и, опять же, помочь вам определиться с конкретными решениями. Подводим итоги. У нас... Ожидается коррекция на биткоине в 20-х числах октября и в начале ноября. В 20-х числах будет коррекция немного маленькая, то есть небольшая коррекция, а в начале ноября, вероятнее всего, будет коррекция посильнее. И для держателей Соланы и Луны нужно присмотреться к фиксации прибыли. Вот, друзья, такое видео у меня получилось, и обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным и информативным, друзья. Пишите в комментариях ваше мнение, пишите вашу обратную связь, а я абсолютно все комментарии читаю, пишите, возможно, монеты, которые мне стоит разобрать, и так далее. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезных для вас видео, подписывайтесь также на телеграм-канал, а ссылочки будут в описании. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, Побеждайте, друзья, и всем пока.